Привязанность и любовь. Чем отличаются? Здравствуйте, мои дорогие слушательницы, мои дорогие подписчицы. Очень рада вас видеть снова. Давайте сегодня поговорим об этом очень серьезном различии. Очень многие путают любовь с привязанностью. Очень многие, имея привязанность, думают, что они любят. И наоборот, да, имея любовь думают что они привязаны к человеку то есть как же это отличать как же это отличать очень часто мать привязана к своим детям и она хочет делать все чтобы вот быть самой лучшей чтобы ребенок гордился своей матерью это называется привязанностью и когда мать делает все что может для своего ребенка и гордится своим ребенком вот это любовь вот это любовь Потому что привязанность, она создает преграды, она дает возможность потом ребенку манипулировать. Как только вы привязаны к своему ребенку, вами манипулируют. Как только вы привязаны к своему мужчине, и стараетесь изо всех сил быть хорошей, чтобы он заметил, чтобы все для него сделали, начинаются проблемы. Начинаются проблемы, мужчина начинает манипулировать. То есть таким образом женщина позволяет собой манипулировать. И здесь уже только проблемы начинаются. Когда женщина любит своего мужчину, она позволяет себе быть когда-то не такой, как ей хотелось бы, да, не всегда хорошей. Она проживает весь свой спектр эмоций, то есть женщина – это вообще спектр эмоций. Она может проснуться, у нее сегодня хорошее настроение или плохое настроение, и его важно прожить. И вот когда у женщины привязанность, она старается не показывать свое плохое настроение, она поверх плохого настроения растягивает резиновую улыбку и старается вот изо всех сил все равно понравиться, что-то сделать хорошее, чтобы мужчина заметил сегодня ее, чтобы мужчина старался, проявлялся, да, вот как-то рядом с ней. Все для него старается, чтобы он гордился ей. А этого не нужно, этого абсолютно не нужно. Это именно привязанность, которая дает возможность манипулирования вами. Когда вы гордитесь своим мужчиной, вот это уже не, под, не поддается манипулированию. Здесь уже наоборот мужчина будет готов сделать любые поступки, только чтобы услышать, что вы им гордитесь. И это совсем по-другому складываются отношения. То есть вы уже не рабыня в этой ситуации. И из вас уже не будут видеть веревки. Вы уже понимаете, что вы в любой момент гордитесь своим мужчиной. И в любой момент вы можете не очень выглядеть, там, не накрасить глазки, одеть пижаму. Или там, не приготовить ужин ко времени и сказать, дорогой, сегодня давай поужинаем на улице, там, в ресторане, где-то посидим в хорошем красивом месте. Мне сегодня не было настроения приготовить еду. Поэтому я не приготовила еду, или я там сегодня не сделала уборку, потому что я хотела полениться и поигралась в интернете. Да? То есть женщина, которой нет привязанности, которая любовь к своему мужу, и она гордится своим мужем, она спокойно может себе это позволить. А та, которая в привязанности, то есть это реальная вот привязка в тонком плане, когда женщина думает, что вот если она кушать не сготовит, то все мир на этом остановится. Или если она там что-то не сделает вовремя, не погладит белье вовремя, то тоже что-то должно такое случиться, экстраординарное. То есть здесь идет привязка. И женщина старается каждый день больше и больше хорошего сделать. А нужно чуть-чуть хорошего, чуть-чуть плохого. Чуть-чуть поотлынивала, чуть-чуть сказала, дорогой, помоги мне, пожалуйста с уборкой, или пойдем сходим в магазин, у нас продукты закончились. Да? Бывают ситуации, когда видишь пару, и они идут из магазина, купили продукты, и продукты несет женщина. Это вообще ужасно. То есть это э, такая серьезная ошибка. Рядом с ней же мужчина не чувствует себя э, мужчиной. Э, у меня есть такой пример. Я э, в нашей семье да теперь... Э, у моего мужа есть старший брат, и вот сноха себя проявляет как мужчина. Она в доме ни в коем случае не спорит со своим мужем, она его очень боится, и у нее идет очень мощная привязанность, он легко манипулирует, ей может не работать годами, потом выйти на два месяца какие-нибудь, и в доме командует он, зарабатывает деньги она, да? но она находится вот в таком вот зависимом состоянии. И однажды была ситуация, когда... Ну, мягко говоря, он был неправ по отношению к своей маме. Неприятный поступок был. И я была свидетельницей этого поступка, и я не могла не остановить несправедливость. Я его спросила, а ты чувствуешь себя как мужчиной, когда ты вот так поступаешь со своей мамой, которая не может тебя даже защитить, не может? она тебе сказала, не трогай, отойди, не мешай, этого должно быть достаточно взрослому парню. 50-летнему, 50+, плюс, 50+, да? мужчина мне на это ответил, я никогда себя не чувствую мужчиной. То есть в его, женщ... в его жизни женщина зарабатывает, берет на себя ответственность, делает все необходимое, ему ничего этого не остается. И ему достается роль жен... женственного мужчины. И он себя чувствует некомфортно. Он не понимает, почему, он не может себе объяснить, почему. Потому что, когда женщина платит за мужчину, это все равно, что в тонком плане мужчина оставил ей расписку. Я больше не мужчина. И многие моменты такие есть, которые привязанность ухудшает, да, то есть ухудшает. То есть, если у женщины привязанность, мужчина чувствует, что ее много. Вот везде она, да, везде. Она изо всех сил старается быть хорошей. Там и пироги напекла, и все погладила, и все помыла, и все сделала, и в глазки ему смотрит, а ему кажется, что ее много. Вот так проявляется привязанность. А когда женщина просто любит мужчину, но она возлюбит ближнего, как самого себя. Чтобы любить мужчину, ей придется сначала возлюбить себя. Когда она умеет любить себя... Она может себе позволить поотлынивать, не сделать какие-то домашние дела, сказать, сделаю потом, или он мне поможет, еще что-то. Она себя любит. Так же она любит и его. У нее нет уже привязки. Она может спокойно разрешить себе какие-то выходные, какие-то отлынивания. Сказать честно, я сегодня ничего не делала, мне так было лень. И разрешить себе. Женщине иногда это нужно. Это какие-то спектры ее эмоций, которые надо проживать. Вот. А лень, она тоже бывает. И достаточно участок бывает. Просто это надо признать себе. Да, я сегодня ленилась, и что теперь делать? Вот такая я, хвалите меня дальше. И это нужно уметь признавать. И тогда уже эти отношения переходят в любовь. То есть прежде всего любовь к себе. Женщина вкладывает в себя энергию любви, заботы, внимание, ласку, может быть, хорошие слова. И потом это проявляется во внешнем мире. Потом уже мужчина проявляется как зеркало, то есть он уже начинает зеркалить любовь к этой женщине, внимание к этой женщине, понимание к этой женщине, поэтому как только у вас что-то э, там про рутину мужчина начал говорить, меньше внимания уделяет, там э, цветы закончились, иногда в празднике женщины говорят, не подарил цветы, это говорит о чем? Это только об одном говорит, что вы, женщины, дорогие мои, Давно не вкладывали в себя любовь, заботу, внимание. В себя вкладывайте в себя. А мужчина только зеркало. Он только нам показывает, что о, давно я в себя не вкладывала. Так, пошла я наберу ванну, налью пенку, обсыплю розовыми лепестками, какими-нибудь маслами и покайфую. Потом намажу себя кремом во все тело, во весь рост расскажу себе хороших слов, назову себя хорошими словами, напишу вечером перед сном э, в хвалюшках, волокнотики хвалюшек себе сегодняшние хвалюшки, что я сегодня ванну себе сделала, что я сегодня розовыми лепестками обсыпала, что я кремом себя во весь рост намазала, что я себе хорошие слова говорила, какая я молодец, какая умничка. Вот это все уже начальные шаги. Есть, конечно, еще практики, очень много практик, которые помогают вот эту любовь к себе включить. Она очень важна. То есть надеяться, что мужчина там сам начнет замечать, что вы хорошая, вы хоть сколько стараетесь, хоть 24 часа в сутки для него стараетесь, он не будет замечать, потому что вы в себя не вкладываете. А он только зеркало. Зеркало может отразить только то, что у вас есть. но не может другое отразить, не может другое дать. Поэтому самое важное, самое важное осознать, вот положить на весы, да, завесить, что у вас, привязанность или любовь. Если у вас привязанность к мужчине, значит, у вас не хватает любви к себе. И это большая ошибка. Срочно это нужно менять. Срочно это нужно менять. Можно записаться ко мне на консультацию. Я это тоже делаю при помощи энергии рейки, при помощи и вопросов. Еще есть практики, которые мои авторские, которые я... Не рассказываю во внешний мир Но применяю и очень успешно применяю Они дают очень крутые результаты Так что приходите, девочки Все, у кого есть проблемы Записывайтесь Внизу под видео есть мои контакты Вконтакте, наверное, быстрее всего я отвечу да, Если хотите, чтобы я быстро ответила Вконтакте мне пишите И подписывайтесь на мой канал Будет очень много интересного очень серьезный контент я готовлю сейчас для вас. Буду снимать новые видео каждую неделю. И подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. И будем с вами продвигаться к вашему женскому счастью, которого вы обязательно достойны. Просто нужно сделать шаги в его направлении, не идти в направ... на обратном направлении. Хорошо, обнимаю вас. И до следующего видео. Пока-пока.